Всем привет! Ассаляму алейкум! Сегодня 19 февраля. Посмотрим, что поменялось за двое суток на карте Сирии и Ирака. Основные боевые действия, как обычно, провинция провинции Алеппо вокруг города Эльбаб и продвижение восточнее от авиабазы Квейрис Курды немного смогли продвинуться в провинции Ирака. Есть продвижение по направлению к городу Пальмира и боевые действия обострились в восточной Гутте в провинции Дамаск провинции Латакия на карте обозначили артиллерийский обстрел, вроде как от группировки свободная армия Идлиба обстреляла на позиции сирийской арабской армии, и для информации именно эта группировка участвовала в переговорах в Астане. Из провинции Хама и Идли появились сообщения о том, что вроде как некие соглашения между Лива, Аль-Акса и другими группировками появились, о том, что они покидают район Хан Шейхуна и уходят восточнее, ближе к территории контролируемой террористами Даешь. От Сирийской свободной армии и турков что-то сообщения вообще прекратились У каких-либо продвижениях в районе Эльбаба и в самом Эльбабе Появились сообщения о том, что оставлены даже ими были позиции севернее Эль-Баба фермы Аль-Шахаби. Ну и из важного здесь, судя по карте, остается высота и национальный госпиталь эльбаба сомневаюсь я что победные какие-то сообщения продвижения. турецкие вооруженные силы генштаб и сирийская свободная армия здесь стала бы скрывать судя по всему не все так хорошо пошло с освобождением эльбаба сирийская арабская армия и тигры немного еще продвинулись в восточнее был освобожден населенный пункт табарат мади по поводу затопления территорий террористами по вот этому каналу Предполагается, что это помешает наступлению тигров в район Дейр-Хафира. Но судя по местности, если будут продолжать в том же духе, возможно какие-то трудности они и создадут по наступлению к Дейр-Хафиру. Если такие планы у сирийской арабской армии, конечно, есть. И затопится вот эта местность к северу от самого крупного населенного пункта Дейр-Хафир. Не знаю, насколько это будет эффективным. Возможно, трудности, конечно, в наступлении и создаст. В провинции Ракка отметили на карте удар от воздушно-космических сил новой крылатой ракетой. Был уничтожен командный пункт. Возможно, можно будет расценить это даже как помощь в наступательных действиях Сирийского демократического альянса. Здесь совсем недалеко от линии соприкосновения этот удар был нанесен. Немного восточнее был освобожден населенный пункт Джувейс, продвинулись здесь курды. И освобождены были населенный пункт Швейхан и Шувейхан. Курды сообщают, что в наступательных действиях в их рядах активное участие принимают многие арабские племена. Из Ирака изменений никаких не было, сводки боевые практически отсутствовали. Единственное, что было сообщено, это то, что коалиция США нанесла несколько авиаударов это в приграничном районе Абу-Кемаль, в районе дейр и в районе Ракки. Целью этих ударов были нефтевозы, нефтяные вышки и сообщается об уничтоженных как минимум 19 террористов ДАЭШ. В южных провинциях Сирии по городу ДРА часть недавно захваченной различными группировками. Района Маншия террористы, судя по всему, оставили, отошли отсюда. Часть остается под их контролем. Из этого наступления стоит отметить то, что многие зарубежные правозащитники, защитники так называемых оппозиционных разнообразных группировок, начали говорить о том, что это наступление было совершено не Джибхата Нусрай, нусрой а некими местными арабскими кланами и сирийской свободной армией. Второй момент, это отмечают многие то, что они пошли в лоб в самом городе, в плотной застройке, хотя могли бы атаковать немного севернее. А здесь вот это, этот коридор к самому городу ДРА. Линия разграничения условная, зачастую примыкает к самой дороге и на дорогах, на самих дорогах и возле них размещены немногочисленные блокпосты и опорные пункты. Если бы они хотели в принципе, перерезать это сообщение, у них бы это вполне получилось. Ну, возможно, с этим связано то, что здесь бы по ним активно работала авиация сирийская. И вот от сирийской авиации долгое время не было обстрелов, авиаударов вот в этом районе. И вот сейчас, после этого обострения в самом городе Дыра, сирийская авиация начала здесь также активно работать. В провинции Дамаск в районе Восточной Гуты начались подготовительные наступательные действия, артподготовка, поступили сообщения о неком наступлении сирийской арабской армии вот в этом районе. Три района Дамаска здесь активно вроде как начали штурмовать, зачищать район Аль-Кабун. И также для информации на переговорах в Астане умеренные группировки, в частности Джейши Алислам, настаивала на... ставили такое для них важное и ставили четкое требование, условия о том, что блокада Восточной Гутты должна быть снята и оказана гуманитарная помощь в самой Восточной Гутте. По направлению к городу Пальмира освобожден населенный пункт тарфа Горбия и сообщается о дальнейшем продвижении по направлению к самому городу. В заключении выпуска, так как в последнее время несколько источников, в частности аль сообщили о убытии с фронтов сирийских и иракских, тунисских боевиков. Они составляют значительное количество. Убывают на свою родину боевики. Алжирская армия, пограничники и, в принципе, все вооруженные силы заняты тем, что начали копать рвы, устанавливать заградительные барьеры на границе с Тунисом, боясь того, что боевики в Тунисе сконцентрируются и начнут атаковать крупное государство Африканское Алжир, которое, кстати, оказывает значительную помощь и гуманитарную и торгует с сирийским правительством. Это заградительные рвы и другие заграждения алжирские военнослужащие начали устанавливать, копать уже давно, около двух лет назад и на данный момент они уже должны даже к заключительной стадии подойти. И основную часть они от побережья прокапывают и озабоченность у них вызывает именно район вот этот Кассирин. Вроде как здесь наибольшую угрозу представляет для Алжира концентрация, если таковая есть, боевиков. Ров по их мнению предотвратит проникновение на автомобилях групп террористов, может быть, смертников. Ну и для напоминания в свою очередь Тунис, когда в Ливии были боевые действия активные, Тунис тоже приграничную Территорию начал окапывать, строить заградительные сооружения. Ну, Возможно, как-то это и поможет. В последнее время в мире очень много начали строить государства стен на своих границах, рвов и тому подобных сооружений. На этом по обзору на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока.